Вот, ребят, сегодня инвеста пришла, приехала, точнее, эксклюзив. У нее вообще тут пробег минимальный 288 километров 1.8 уже с новой коробкой фильтра, но, как ни странно другую машину я шил они как-то странно комплектуют их у меня если на видео ты ну, может быть не смотрел у них уже стали эти клеммы идти а, реношный судя по всему они опять стали вазовские ставить Кончились нет. ну может быть блин, я не знаю То есть, коробка фильтра новая и вот эти клемы, как на логанах на рено на всех она такая зажимная там а здесь получается такой. Да, крышки теперь, опять же, не ставят нифига. Они типа скрипят и все такое. Не нужны они, говорят. Ну вот. И что тут? Прошивка последняя. Это ВЦМ-1. Комби лодром она, опять же, не поддерживается. Как и Вестовская там. Веста спортовская. То есть через диагностический разъем мы не можем это ничего сделать. Не прошить никак. Приходится, соответственно, долбить сразу же. Непосредственно... Блок управления подключать, но я его прошил, она не запускается естественно, то есть дампы то естественно я сделал, так попробовали, эдак отдельно епром загнал туда, все равно не запускается, короче, залил обратно стоковую, ну то есть с нее слитой все запустилось, все нормально, пытаясь залить опять свою, заливая она не запускается, епром опять же заливаем родной с этой же, с этого блока. Нифига ничего не заводится, то есть, ну, полная задница, в общем, можно сказать. Я не знаю, что там в комби-лодере, я не понимаю, их разработчиков в прошивке вышли уже хрен знает когда, но поддержки до сих пор там нету этого. Пришлось что делать, на крайний случай, то есть тут сейчас прохладненько, ветер еще у нас, такая температура мерзотная, она в районе 0 градусов, поэтому холодно очень. Как бы пришлось брать прошивку с этого блока управления непосредственно и накидывать на нее все калибровки, которые мы откатали. Ну, то есть откатали до этого. Ну и все у нас запустилось, в принципе. Давай запускай тогда, да. Покажем, что это все. Да, сейчас еще да прокатимся обязательно. Ну, все нормально. И прошили еще приборку, чтоб температуру показывала, как положено. Давай, то да, закрывай, да прокатимся сейчас. Что, с нами поешь, может? Там сейчас... <свес> ну, смотри, да. Да, кстати, вот. Это моя старая машина, двенашка, да. Сейчас мы с ней тоже, кстати, будем разбираться. Может, недолго, да? Да не, недолго, да Мы несколько кварталов проедем да давай, все. Сейчас мы закатимся, проверим все Что все хорошо у нас, все нормально Машина совсем новая С ноги отпихнем. металлическими накладками на порогах Да, металлические Это эксклюзив, кстати, ребята, еще раз Мы э -э -э даже в салоне был удивлен Да, говорю э -э про то, что э -э Здесь, грубо говоря Салон а, такой же, как на Вести Здесь стойки черные а, mm -hmm. Черный потолок, да Ну, лучше музыку выключи То есть он такой, соответственно, сиденья здесь свои С вышивками эксклюзив И они немного пошиты по-другому Ну, сами-то сидухи такие Именно обшивка другая Да, здесь подогрев руля еще есть Вот он Все как бы, все как надо и что-то они еще здесь переделали. То ли... Глубокие подстаканики. Да, глубокие подстаканники сделали, точно. Вот это я помню. Ну, так она, конечно, получше выглядит. Черный потолок все-таки как-то более прикольный, чем белый. Ну, конечно, темнее в машине, но... О, Тут еще усиленная тренировка сзади, поэтому кажется, да, что темнее Да, сзади. да, да, да. Ну, что сейчас говоря? мы, как, как обычно, мы выкатимся и проедем а, по данному пути. Сейчас на светофоре на этом нам налево надо будет. Что? перестроиться да? да ну сейчас мы выкатимся я чуть попозже сниму. Ну вот мы выехали тут уже поспокойнее потому что там в пробке ну не пробки а там много машин особо ничего не показать в принципе мотор мы здесь не крутим потому что ну пробег совсем маленький надо как-то обкатать ее немного поэтому как бы ну я не знаю до скольки ты крутишь что вообще там да да? до двух ну вот да с половиной обычно да, вот сейчас мы на четвертый едем, чуть больше тысяч оборотов. Э, в принципе, как бы никаких проблем нету, тяга нормальная совершенно. Ну сам расскажи, что и как вообще. <Да. с Saya> Пока непонятно по причине того, что пробег мой. Ну да. Собственно, сравнить со стоковой прошивкой тоже. Ну а в целом понравилось, что как-то быстрее заводится реально. То есть сейчас трогаемся. Вроде провалов нет. Нормально, то есть... ну, Основная проблема, которая бесила всегда народ, это вот эти провалы при переключении передачи. Сейчас передачи переключил, нормально. Так, вот, Здесь да. налево, да. То есть, вроде нормально едет. Так что... все нравится пока. Ну, отлично. Это будем сравнивать, когда уже по привыкнуть к машине еще. Ну, ты видишь, еще покрутишь ее, потому что на большие обороты там тяга очень неплохая на средних и высоких оборотах. Просто сейчас не укручивается ну, в щадящем режиме таком. Ну, да, потому что я сейчас немножко себя сдерживаю именно в период до 2000. Поэтому. Да, к тому же у тебя машина, ты и сколько владеешь-то, я думаю, совсем с 30 числа. Ну, вот, поэтому, да, тут сложно что-то. Такое, потому что не покрутить ее, ничего, то есть ну... Ну вот сейчас вот на третью включил, вот со второй практически на накате шел, подхватил его нормально. Ну это про полторы тысячи оборотов, по-моему, даже не было. Да, да, было меньше, нормально он тянет. Потому что тоже колени, например, так... Она так, вала, так, тык-тык-тык, да. а потом начинала уже только ехать. Еще так же прямо. Ага. Ну вот а так, в принципе... Даже сейчас, кстати, пробовал тоже так иногда со второй, надо было на был на третий переключиться. Затыки были, а то сейчас вроде такого выключу. Ну, их, их в первую очередь же убрали, все эти затыки. Звук, Тут... звук изменился. Звук изменится, да. Звук поменялся, ребята, ровно по той причине. Потому что у нас теперь правильно фазорегулятор стоит. Он более такой благородный да, становится. Да, как это басовитый такой стал звук. Ну, рычащий такой, приятный. Да, да, да, да. Он не раздражает никак. То есть он именно такой, ну, приятненький такой, как спортивные машины Знаешь, немного. Единственное, это сейчас только к сцеплению будешь ко всему привыкать. Ну, И к педали газа, потому что надо по-другому немножко. Я не успел привыкнуть к тому режиму. Поэтому, в принципе, я думаю, будет попроще. Да. Ну, самое главное, что она тянет Теперь снизов, опять же, за счет фазы регуляторов Мы это добивались вот сейчас на четвертый уже, вот уже на четвертый. Да, да, да, это было 2000 оборотов практически Сейчас, ну, 2500 у нас И она нормально, если даже нажать Она поедет сразу же То есть Здесь прямо нам лучше в правый ряд уходить После колена, к тому же вообще должно нравится прям очень. Да, кстати, тут еще даже этот черного цвета Плафон. И складывающиеся зеркала, не забываем, тоже здесь сделали. До этого они были вручную, только складывались. Ну так приятненько, мне нравится. Лучше. Ты понимаешь, что обороты просто в момент переключения по датчику сцепления обороты просто не падают, поэтому нет, тыков, Нет, нет, не, не из-за этого. Нет. Там в самом алгоритме, я еще раз объясняю, как это происходит, при переключении передач, то есть там есть некие фильтры момента на каждую передачу, грубо говоря, ну, на увеличение момента и на уменьшение. То есть, когда выключаешь передачу, и нажимаешь газ, ты уже включаешь Там идет То есть ты педаль нажал А дроссель при этом не шевелится Какое-то время Он начинает открываться только спустя какое-то время Я не помню там задержки конкретной И получается так, что Переключаем просто передачу на другую Нажимаем газ А у нас действия никакого нет У нас машина проваливается И только потом начинает дроссель открываться Нам сейчас на стародеревенскую налево Надо будет начинает открываться дроссель спустя там, ну, утрируя, например, я скажу вот здесь, да, две секунды, да, то есть выходит так, что выключил передачу, воткнул другую, сцепление отпустил, газ нажал, но дроссель при этом не действует никак, он ждет какое-то время. Вот эти там две секунды проходит, и только потом он начинает двигаться. А ты-то как бы уже нажал педаль, вроде бы должно ехать, и получается да. вот этот клевок, и потом только дыроссель начинает открываться и пошел. И на каждой передаче вот эта ерунда. Поэтому все вот эти там бредовые там колечки какие-то ставят. Там надсорбер, да, э, ручки, колпачки от этого. Здесь прямо лучше ряда. Колпачки под э, датчик сцепления. Это полный бред. Это вообще не работает никак. Прямо? Да, да, да. Здесь прямо. И э, вся суть заложена в самом алгоритме э, Блоку управления. Вы эти временные задержки никак не обойдете. Ну вот никак. не Любыми путями и она это, все равно будет. Вот поэтому я думал, что сцепление не мог. Не привык, потому что да. вот переключаясь, думаете что такое. Наверное, сцепление рано отпустить. Ну, по сути, вот этот отрабатывает на каждой передаче фильтр. Задержка там... Там задержки, потом фильтр открытия дросселя самого, чтобы он там плавно открывался, либо более резче, в зависимости от нажатия на педаль, оборотов и выбранной передачи. И ровно такая же обратная характеристика есть, которая закрывает дроссель при, на каждой передаче при переключении. То есть она получается там скорость закрытия дросселя, задержка опять же перед закрытием. Кстати, задержка перед закрытием начинает работать. И задержка перед открытием. Вот это складывается, вот эта ерунда, и получается у нас провал на каждой передаче, который как бы да, да здесь прямо все время. И получается так, что вы его никак не обойдете никакими другими путями, там не переставлением вот этой датчиков педали сцепл... этого газа, ни какими-то другими методами, как еще есть сейчас новая модная фигня пошла менять дады на другие это тоже полный бред это не работает сейчас Чуть -чуть. сцепление ну, неудачно ну еще но подхватило сразу без всяких да ну тебе сейчас непривычно ты педаль нажимаешь а раньше тебе надо было задержку давать на сцепление а теперь ее не надо ты можешь кидать просто сцепление и никаких проблем все, не сразу хоботок нет не прикалывается мне нравится ну она и тяговитее и как бы она более эластичная и приятная при езде то есть она очень комфортное получается, никакого дискомфорта. Управление происходит. Именно управляешь автомобилем именно ты, а не он тобой. То есть никаких ограничений там нету. То есть все как бы сглажено и. Да, нормально. Да. Ну, в принципе, тут все понятно. Я хотел, в общем-то, сказать про то, что программатор по-дурацки у нас все это прошивает до сих пор. Туда, да? да, сейчас направо заезжай просто мы с этим продолбались тут, наверное, час наверное, стояли да, приблизительно но все-таки мы сделали все это в дальнейшем, я думаю, таких проблем не будет, когда там какие-то обновления выйдут на программатор но все это как-то очень медленно и долго в общем ну, в принципе, все не забываем, опять же, ходить под видео с, мо... по... с двум ссылочкам контакта и... и на драйв там все описано, соответственно, более расписано. И нажимаем кнопочки там подписаться и колокольчики, чтобы уведомления приходили о новых видео. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.